Дагестан в числе аутсайдеров по доступности бензина. Такие данные приводит риорейтинг. В ходе исследования было подсчитано, на сколько литров может заправиться автовладелец в том или ином субъекте страны на среднемесячную зарплату. Больше всего топлива могут себе позволить жители Ямала-Ненецкого округа. А в тройке антилидеров традиционно три северокавказских региона – Ингушетия, Осетия и Наша Республика.